Друзья, с вами канал CryptoShark, как вы можете понимать уже из названия видео, в этом видео у нас будет конкурс. Конкурс у нас будет с проектом ZinCoin, в общем, ребята нам любезно предоставили свои монетки в эквиваленте 1000 долларов, то есть там больше и меньше монеток в зависимости от курса будем смотреть уже по итогу, по... потом запуску по стриму, в общем, ребята, У нас такие условия первое подписка на телеграм-канал ссылка будет в описании второе это twitter обязательно когда вы допустим выполнили все условия те кто уже раньше участвовал в конкурсах те знают вы просто-напросто берете в комментариях ставите плюс это означает то что вы выполнили условия конкурса у нас призовой фонд 1000 долларов у нас будет одно призовое место Поэтому, я думаю, как бы азарт здесь есть. То есть, как бы хорошие такие можно поднять, скажем так, деньги. Мне кажется, для любого класса это будут неплохие деньги. И что еще немаловажное, будет реферальная ссылочка. Залетайте, смотрите больше новостей о данном проекте. В общем, подписываемся, ставим в комментариях плюсы. Через неделю мы запускаем стрим и на стриме будем выбирать победителя. На этом у меня все, давайте мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.